Господа студенты, сегодня, 2 июня 2018 года, господин Чулпан Раду из города Бельц э, закончил с успехом э, программу эффективности личности, которая называется «Целостность и честность». Поздравим его! Поздравляем! Давайте фотографируйте нас, кто хочет. Побольше пасов, поменьше пандов. Хорошо. Раду. Чем хочешь поделиться с народом? Мне может что-то Хочу поделиться раз. с тем, что... Что мне помог этот курс, именно разрешить многие слова, которых я не понимал, и я вот встал даже сейчас, каждый, каждый день даже дома, mm -hmm. даже на работе, я проясняю слова для себя, даже э, у меня было позавчера одно слово, я его не понял, и открыл интернет и начал выискать, чтобы я понял его смысл. Потому что, что я понимал, что они, ну, вроде поверхностно понимаю, но глубоко это намного шире, и мне помогает легче и людям это Есть и о чем пообщаться. Э, плюс к этому, Помогает, чтобы не совершать оверты, не давать другим не совершать это и вислоты, чтобы они нас не погашали и не исходили по исходящей спирали. Круто, круто. Что изменилось? Что ты заметила изменения? На работе еще где Я иду только вперед и буду идти дальше. Круто. С вашей помощью еще быстрее. Применяй. Хорошо? Да. Все, всем спасибо. Все закончили. Спасибо.